Все, заходим. Чего у нас стоять примет? Здравствуйте. Здравствуйте. Примите у нас, пожалуйста. Вот. Вот Здесь. Вам... Здесь нам вот, вот ниточку надо. Вставить. Хорошо. Прекрасно, согласно я, у меня почерк такой, российская. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Да. Да. Здравствуйте. Можно, папа? Уйдет. Можно, да? Да, нет, да. Посмотри, да. Да? Да, Да. Где? Ну вон берите. А, ну видно, что все было. Здравствуйте. у нас Neil, ваша цель Наша цель er, будет <coughs> приняли 있었? что приняли что о чем я почитаю вы мне объясните не приняли сажите среди новы сами конечно прохолева тоже не так прохоро нет мы не можем принять нет, ну здесь понятно Здесь еще почта. еще это Вот, На наш Это вам это остается. Вам? Так, я попрошу, мы общаемся с одним человеком. Один человек предоставил документы, поэтому попрошу вас, остальных, не вмешиваться в разговор. Хорошо, вот один представляет интересы, предоставил документы, поэтому, пожалуйста, с одним ведем диалог. Мы такие же Один человек, один человек, один человек. Поэтому, папа, а мы вообще пришли Нет. не к вам. Мы пришли к секретарю. Вот с ней мы и ведем диалог. Я представляю все-таки администрацию Павловского муниципального района. Если вы считаете, что Перегасить я не должностное лицо, не полномочие... Ну, это... Сейчас я узнаю, Сергей Леонидович, он на молодежном парламенте. Сколько Нет, он секретарь. Вы меня сам, слышите? На молодежном парламенте взаимное спецсобрание. У них проходит официальное мероприятие, поэтому принять вас сейчас никто не сможет. Я сейчас уточню. Я та, все, все, Ваша, вообще не зарегистрировалась. Да, все, все, все, все, все, все спасибо, спасибо большое. Мы направляем по адресу вот этого. Спасибо, что вы слышите. И указану Надежда одежду Михайловича да, Саева. Угу. Э, да. ВУМ, да? Да, да. Сейчас к вам чайник подойдет. Подержите, пожалуйста, в вот здесь вот. Постойте. Хорошо. Почему нельзя ходить? Потому. Что у вас? Нет. Почему, нет? почему она нельзя ходить? Потому что у нас режимный объект. У вас что здесь? Нет. Подождите. Давайте ваши документы. Нет, подождите. Ну, и что, ваши режим... документы пермина. Режимный объект. Теперь вперед. Все. Все. Время приема граждан у меня. Записано. Нет, мы, мы к вам на прием не записываем. Мы на прием к вам не записываем. Дежурная часть. часть. Все заявления, да. что это вы можете. Это не заявление, а уведомление. Давайте. Ну, мы, на, ваше, уведомление, давайте ваше уведомление. Давайте ваше уведомление. Вы уже приняли. Где ваше уведомление? Приняли. Штамп. Штамп. Штамп. Штамп. Штамп. Они его уже взяли. Уже приняли. Есть немножко расписаться. Штанки просто не поставили. Что вам расписываться не будет? Можете написать подпись, отказался. Без проблем. <coughs> Дежурная часть части вам талонные уведомления выдадут. Все. Дежурная часть. Непонятное отношение к гражданам? Гражданам непонятное отношение к органам власти. Какие вы органы власти? Все. Если вы ИНН. Андрей, Андрей Михайлович, при, при чем тут режим Гражданам сейчас нельзя ходить? Гражданам нельзя Нельзя до ходить? До свидания, нет. Запрещено? Очень запрещено. Все, делали? давайте. До свидания. Вам приняли у вас уведомление? Все. Не приняли. В дежурную часть подойдите. Надо расписаться сейчас надо. Не будет никто расписаться. вашим уведомление нет. вам талон выдадут. Можете на вашем бланке написать от подписи и «ИННН отказались». Все, до свидания. Вы не будете принимать? Какое да? надо принимать? Для кого Все, давайте в дежурную часть. У вас сейчас этот бланк ваш непонятный, принят. Сейчас в дежурную. У нас. у нас приняли в приняли? У нас убежали, там, 201-м кабинете. Все. В следующий а, ну, раз да. в окошечке дежурной части по зданию ходить здесь не надо. Андрей Михайлович, все свободно. До свидания. К граждану уже не ходить Хотите улицу? на улицу. Если вы считаете, Там что вы... Отдайте в дежурную часть, у вас сейчас примут талон уведомления. Вам Андрей Михайлович, если вы считаете, Хотите записаться ко мне на прием, через секретаря. До свидания. Интересно, что происходит? Верий Михайлович, интересно происходит. Ну, Но если, если вы считаете, вы что вы государственная организация, если вы считаете, что вы не можете. Почему запрещаете у вас тогда и на нас? До свидания. Вы, граждане, до свидания. Вене Михайлович. Вы гражданам запрещаете. До свидания. Проходите. До свидания. Пенсию верни государству, которое тебе отдать. А я работал. Вот граждане. и все. Вот. Давай. Я не, работал да. на этом. У вас в дежурной части крему Я готов вернуть пенсию. У нас тут их много? жалобы, да? Да нет, жалобы. Я... С обращением? Уведомление, что уведомление. Где Попов? Вы Поповка? Нет. А кто Поповка? Он только Расписал. Как? Ну лично от Попового? А, там Филимонов ещё есть, я Филимонов. А вы Филимонов? <къем> да, <къем> да. вот, вот их говорите, это у нас кто знак будет. А, понял, понял. ну на. Вот я вас, если честно, вас-то помню, он ВВС работает. Конечно. Я вас, фамилию вашу не помню. Ну, Пермин. А Пермин, пер пер пер пер пер пер пер ну, пер ну да. буду знать. Так, сейчас подождите маленчика. Хорошо, хорошо. У нас в вашем ведёте книги. Книги нет, Сейчас буквально на минуточку я возьму. Угу. Запишите вот. Так. Здесь, да? да Здесь-то здесь. здесь можно будет пройти? А? Здесь-то можно будет крутить. Ну, да. ну, да. Вы мне да. даете одно уведомление. Да. Написано, адресовано сотни. Да, да, да. угу. да. Так, дайте мне ваш паспорт. Что, значит, равно, раз вы как заявитель, получается, председатель исполнительного да. комитета, я тоже вас написать. Я не имею права вас не принять, не согласитесь. Да, а у вас нету паспорта гражданина Российской Федерации? Его нету, кроме, Российской Федерации нет, я говорю, у вас паспорт. Я, я, ваше мнение уже понял, что вы не признаете. Я, я а? признаю, да. Вы не признаете. То есть вы у вас и паспорта, соответственно, такого. Ну, не, Гордеев, то есть, это самое... Нет, нет в я... Грязных ответил, что я не гражданин Российской Федерации. Вы же знаете, что паспорта они с нарушением оформлены. А если с нарушением документа оформила, считается не документом уже. Так. Это просто бланк. А вы э, где-то проживаете? Конечно, конечно. А почему не указываете, где, что мы тут, что проживающие тут кому-то адресу? Пожалуйста, напишите. Нет, зачем написать? Вот у нас почта уже есть. Не, нет, нет. А вот какое, куда вам ответы давать? Вот. По Да, по электронной? Пожалуйста, не, не записывайте здесь. Я нет, как бы не нет, разрешал нет, нет, Я нет, просто... Не, Выключите. Вы унесите его, пожалуйста. Я ну по давайте вы... я уберу. Нет, вы его вынесите, пожалуйста. Давайте нет. уберу его. Я там вот передал оставлю Вы Здесь Я вот вынезал Давайте второй губья Не надо, потому что куда давайте ответ Вы пока постойте Okay, what is it? Okay. Тут mm черт, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Мы пошли в пенсионный. Они ну, в пенсионный сходят. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы успеваем еще в канцелярии. Наверное, можно. однако. Какие вы, какие вы желаете время? Да, у меня куча, конечно, работников. Всяких у нас. Так, документы оттягиваем. А, да, да. В прокуратуре ВВД везде, везде принимают. Нет, давайте военный Только билет. Только у вас нужно. в суде принимаете. Только военный билет. Лучше всего. Это все-таки... Туда же? Туда же, со мной, со мной. Ну, да, ну. Ваши, ты Вас Ваши, ты у меня только вот такой документ подтверждающий. Не хотите посмотреть? А, здесь можете поставить. Быстро да, да, да. Ну конечно болеем, однако. Ты трудно болеть, ты Не надо, не надо подробностей. А подробности? подробности одни. Одни есть. одни единственное, уничтожение идет. А вы это нас Что-то нас. приглашается клиент с талоном номер 95 пройти к окну номер 3 Выдали. Выдали. Выдали. Выдали. Выдали. Выдали. Выдали. да? Выдали. Выдали. Выдали. Выдали. Sure, спасибо за yeah. свидания